Всем привет, это магазин автозука Децибел И сегодня мы сделаем тест токопроводности акустического кабеля Ну вот, у нас есть алюминиевый кабель и медный Сегодня мы сравним, что лучше будет по токопроводности для акустического сигнала Ну вот наши кабеля все Так, начнем Первый наш подопытный это у нас два на полтора ой в медь. Так куски 5 метровые все одинаковые. Следующий это у нас два с половиной. Тоже у Следующий у нас алюминий так, И алюминий следующий Вот. в общем мы их затестим будем подключать и в 4 ома и в 2 ома от моноблока будет синус 50 Гц и посмотрим что ну, какая будет просадка напряжения какое напряжение будет в начале на входе в кабель и что мы получим в конце на выходе из кабеля какую мощность тем самым мы узнаем что, на что влияет именно кабель акустический сколько ватт на нем теряется мощности Итак, сейчас подключен кабель 2 на полтора обмедленной алюминии. Вот. Сейчас подключили в два ома. Смотрим, что получается. четырнадцать и семнадцать было записываем так и вольтаж вольтаж как обычно выпадает так поехали тридцать ровно записываем так четырнадцать Семнадцать на тридцать четыреста двадцать пять двенадцать девяносто два, двадцать шесть шестьдесят шесть. записываем 12.92 26.66 считаем 26.66 на 13.92 371. 371. Так значит считаем теперь 226 минус сто девяносто восемь двадцать восемь ватт это при четырех омах и четыреста двадцать пять минус триста семьдесят один пятьдесят четыре ватта при двухомном подключении так, и а сейчас подключим бедный кабель 2 на 1.5. Подключили 2 на 1,5. Значит, где там подписан. Вот. Так, у меня тут опять вольтметр выпадает, поэтому я сейчас включу вот так. Сначала амбираж глянем. Так. семь шестьдесят девять семь семь так семь семь вольтаж Двадцать девять и пять. Семь и семь на двадцать девять пять, двести движемся в конец. смотрим Семь метров и нету. Двадцать восемь пять семь, двадцать восемь шесть семь и два. Так, семь шесть на двадцать 28 на 2 на 736 208 ватт так а сейчас все это дело подключим в 2 ома и так вот мы подключили в 2 ома и сейчас глянем что получается Четырнадцать семьдесят было в пике. Мы записываем. Так, теперь ральтаж. Есть. Да 39. Так, считаем. Да 9 умножить на 14. Куда он велся? Да 39 умножить на 14 будем делать умножить на 1478 457 ватт записываем 57 теперь тут в конце 1508, 27, 1508, 6 416 ватт Итак, сейчас подключен кабель 2 на 2,5 алюминий 5-метровой кусок в Ч4 Ома. Вот он кабель. Итак, включаем магнито, смотрим, что получилось. 7 и на 35. и 5 записываем 750 до 30 и считаем 73 до 30 5. 220 до так теперь в конце так смотрим 28.7 на 7 чдю 212 ватт. Так, сейчас подключим его в 2 ома. Сейчас подключили в два Ома. Смотрим, что у нас получилось. До 31, 32 на 14,7. Записываем. 14,7 до 2. Смотрим, что в конце. так есть 14,5 на 27,8 так считаем 43 ватта записываем так а в начале 32 на 14,7, 444 ватта итого у нас с 4 Ом 11 ватт И сорок ватт с двухом. Следующий кабель два на два с половиной медь. Сейчас подключили кабель два на два с половиной медь. показать вам. Вот. есть подключено в Чидайёма, запускаем, смотрим, что получилось. Семьи Чидайё 29 и 6. поехали 29,7 hd так значит считаем 7 hd на 29,6 219 ватт записываем Так, если мы читаем на 29 215 двести ватт. Так, сейчас подключим два ома. Сейчас подключили в два ома. Кабель тот же самый. Так, ну и смотрим, что получилось. До 32. 14.9 было. Так, значит. 14.9 до 32. Считаем. 450 ватт. теперь. Есть. Так, засвечивал вот так. 28 и на 14,8. 419 ватт и так значит что у нас получается 4 ватта в 4 омах подключение и 21 ватт так ведь 20, 31 ватт Бое двухломном подключении. Ну, как видим, медь чуть получше, но не, не глобально. 10 Вт отличия по мощности выходной. Итак, подведение итогов по нашему тесту. Значит, как мы видим, начнем с кабеля 2 на 15 алюминиевый с медным. На алюминиевом кабеле в 4ома у нас потеря составила 12%. На входе было 226 Вт, на выходе 198 Вт. То есть 28 Вт у нас потеря при четырехомном включении была. Затем мы его подключили в 2ома. На входе было 425 Вт, на выходе 371 Вт. То есть потеря составила 13% или же 54 ватта и двухомном подключении по ошибка у меня так, 2 ома медный кабель показал себя чуть получше на входе было 227 ватт на выходе 208 ватт то есть потеря напряжения 8% составила или же 19 ватт когда подключили его в 2 ома на входе было 457 ватт на выходе 416 ватт что составило 9% или 41 ватт вот теперь по 2,5 кабелю значит 2,5 алюминиевый кабель у нас на входе в 4 подключение в начале было на входе 223 Вт, на выходе 212 ватт потеря мощности составила 5% или 11 ватт то есть ну, очень неплохо когда мы подключили в 2 ома, на входе было 444 Ватта, на выходе 403 Ватта Потеря составила уже 9% или 41 Ватт а На медном кабеле, значит, мы подключили в 4 ома, на входе было 219 Ватт На выходе кабеля 215 Ватт Это, ну, по нашему тесту, самое низкое потеря напряжения было В 2,5 медном кабеле, ну, что и логично, потому что на мете это только проводность выше, чем у алюминия Дальше подключили мы его в 2 Ома. А, и потеря мощности была 4, 4 Вт, это на 4 Ом подключении, самая низкая потеря мощности. Затем мы подключили его в 2 Ома. На входе было 450 ватт на входе в кабель. На конце кабеля 419 ватт потеря со 7 процентов или 31 ватт вот я его делал тест несколько раз, то есть у нас там были немножко разные данные, но суть тенденция была одна и та же алюминий очень близко был по, ну, к меди, по токопроводности даже и здесь естественно видно, что допустим алюминиевая полторашка 28 ватт а на медном 19 ватт, то есть здесь в этом небольшого отличия а здесь допустим 11 ватт на 2,5 кабеля алюми... обмененном алюминии а на этом 4 ватта то есть отличие 7 ватт э, ну, не такое уж оно и глобальное когда начали разбираться в чем дело выяснилось что ну, у нас в тесте участвовало то что у нас было это у нас был динамик стейт луженая медь и аудио ново обмененный алюминий э, вот, сейчас я их покажу вам вот они два кабеля фокус не ловит. Давай. Вот. Значит, этот синий это у нас аудио нова. Вот это это динамик стоит. Уже на меди. Я начал ну, искать в чем причина, то есть почему почти одинаковые показания получается у меди и у алюминия по трубопроводности И выяснилось, что вот этот обмененный алюминий, который вот этот кабель, в нем содержится, содержится 30% меди и 70% алюминия. Обычно в обмененных кабелях ну, где-то до 10% напыления доходят меди и все. Поскольку здесь меди больше, поэтому и получается по факту у нас столько получилась почти одинаковая с медью служенная. Но у алюминия, конечно же, есть недостаток. Это то, что он гниет. Ну, если влага попадает на него, то он будет окисляться. Сейчас покажу, как. Вот он, наш алюминий. Не хочется опять фокус ловить. Вот. И у него, ну, где влага попадает, постоянно, хотя написано, что это типа... Ой, тут. Вот это на самом деле алюминий. Вот, и он гниет постоянно. Ну, где влага есть. Лично у нас наша машина отъездила на алюминиевом кабеле уже три года. И кабель пока еще, ну, то есть не отгнила, там ничего не отвалилось. Но мы делали максимально герметичную проводку, то есть нигде влаги не попадала на на самопроводку есть случаи когда э, люди ставят обмененный, обмененный алюминий и он отгнивает у них через полгода там через четыре месяца если на него попадать будет влага постоянно ну то есть там в двери вот особенно моменты она гнет двери постоянно где вы клемму там допустим обжали и ее надо хорошо заизолировать чтобы на нее влага вообще не попадал тогда алюминий походит там пару лет смело будет плюс ну, он дешевле намного получается чем медь и потерян по мощности не такая уж и большая ну мы своим клиентам советуем всегда покупать медь потому что медь поставил особенно вложенную медь и забыл вообще, то есть не думая что у тебя что-то за нее отвалится там наш тест подошел к концу, результаты здесь очень такие неоднозначные ну какие есть, у нас получилось так, если у кого-то получится по-другому вот, было бы интересно тоже глянуть, что, ну, что у них получится. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Ставьте дизлайки, кому не понравилось. Напишите, почему, что, ну что, по вашему мнению, здесь не так. Всем спасибо, всем пока.